Это наше все. Вот эта лыжа, это наше все. Это вот в Mercedes-класса. Это вот шлем с визором и в Красную Поляну. Здравствуйте! На повестке дня лыжа Богнар. Вообще для меня вообще всегда был вопросом, зачем в принципе их тестировать. Вот, на мой взгляд, вот вообще вот абсолютных покупают не те люди, которые покупают кататься. Вот, вообще <соединяющие> другой класс лыж. Это вот чисто я такой весь в Богнере. вот, чтобы все видели, вот и ценник не отрывать еще с них. Вот. Ну по катанию все, в общем, как бы на самом деле тоскливо. Чисто исключительно лыжа для классики. То есть в ней титанала, наверное, там я не знаю, весь титанал мира собран. Вот Она прямая, ровная У нее очень качественно Очень такое контролирующий все Всепоглощающий контроль такой, боковое проскальзывание Оно в принципе ровное, мягкое Душевное Катание, исключительно Годиль стал, классика стал На средней, малой скорости То есть такое вообще чисто похмелом похмелон стайл, просто вот еду как старый такой пердун вот, мечу задниками машу задниками мету задниками это называется, но в принципе когда у меня лыжи стоят как у многих машина то вот зачем мне в общем напрягаться, я все равно буду первый по любе, у меня вид ложа и место забронирован, столик в отеле, ой, в ресторане, но при этом в этот ресторан даже можно не бронировать, потому что, в принципе, все равно никто не ходит с таким ценником, в общем, там желающих нет никого. В общем, катание в лыжи ноль, на мой взгляд, вообще. И единственное, что оно совершенно предсказуемое, понятное, управляемое. Все, как бы, больше нет ничего вообще абсолютно никак. Вот, все, больше меня не искать нечего, потому что, ну, наверное, не мой класс лыж, абсолютно, никогда не понимал. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, пока.